Добрый день, уважаемые зрители! Вы на канале «Блажен муж». Старец Фаддей Витовицкий говорил «Все болезни от мыслей. К нам приходят и плохие мысли, и хорошие. И наши мысли влияют на нас и на окружающий нас мир. Не принимай дурные мысли, и будешь... Здоров! Наш канал несет здоровые мысли своим слушателям. И если вы хотите быть здоровым, недостаточно закаляться и холодной водой обливаться. Надо иметь еще в себе и хорошие, правильные мысли. В прошлом видео, видео мы разобрали, как народ Божий перешел через Красное море посуху, а враги его погибли в пучине морской. И воспел народ пред Господом. Господь, крепость моя и слава моя, Он был моим спасением, Бог мой, и прославлю его. Только Господь есть спасение для народа. Только Господь есть и исцеление для народа. Без Бога всякое общество ожидает бесславный конец. Египет был в те времена самой сильной державой, могущественной, обладающей самой сильной армией, но Бог Сказал фараону через Моисея, Исход, глава 9. Я для того сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу свою, и чтобы возвещено было имя мое перед всеми народами. И ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Преподобный Амбросий Оптинский любил повторять, от чего человек бывает плох, от того, что забывает, что над ним есть Бог. Люди часто забывают что рано или поздно они по-любому предстанут на сунг Божий. Одно из множества великих имен Божьих Господь мой, Целитель мой. Глава 15 исхода повествует «И повел «Моисей израильтян от Черного моря, и вступили они в пустыню Сур, и шли три дня по пустыне, и не находили воды». «Шли три дня по жаре, по пустыне, и не находили воды». Это был сильный народ. Если кто не знает, в пустыне на солнце днем человек уже через 2-3 часа начинает страдать от жажды. И если не получит воды в течение суток, он может обессилить и умереть от безвоживания, что часто и происходит. Написано дальше. И пришли в меру... И не могли пить воды в мере. Ибо она была, была горька, потому что почему и наречено тому место имя Мера. Мера на иврите обозначает горечь. Вода была сильно горькая и соленая, что невозможно было пить. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? А кто бы не мог возроптать? Они уже предвидели свою смерть. И говорили, Моисей, ты привел нас умирать в пустыню, разве нет в Египте гробов, чтобы так идти далеко за своей смертью? Но это хорошо известное свойство для всех людей. Если кто-то что-то полезное делает, обязательно надо вместо поддержки воткнуть в колесо палку. Но Моисей был опытный воин, хотя его единственное оружие – это была вера в Бога и слово к народу. Как известно про Моисея, он был самый кроткий из народа и незлобливый из всех людей. Он не пал духом. Он знал надежный выход из любой ситуации. Он пал на колени и возопил Господу. Возопить это означает кричать громко и протяжно. Можно сказать, даже выть, плакать с завыванием и не переставать. Он не отошел в сторонку и не сказал шепотом, Господи, ну ты видишь, какое каком я неудобном положении. Ну придумай что-нибудь, сделай что-нибудь, ибо скоро эти люди побьют меня камнями. Моисей именно не стеснялся. Господу, Он возопил Господу на глазах всего народа, не прятался не прекращал, потому что он не за себя просил, он просил за народ. Я не думаю, что это продолжалось довольно долго. «Моисей возопил Господу, как говорится, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой». Чудо. Случилось чудо. Кстати, примечание. Стало известно, что в 40-70 километров от северного края Красного моря находится колодец, возле которого неохотно останавливаются кочевники. Вода в этом колодце соленая и сернистая, горькая. Бедуина называют этот колодец Айхавара. А раньше, возможно, это и был тот самый водоем Мера или Мара, как звучит на иврите. Дело в том, что в источнике содержится серно-кислый калий. И если, ну, если к этой воде добавить швелевую кислоту – а этот не калий, а кальций, серно-кислый кальций оседает на дно, и вода теряет горечь. Рядом с этим колодцем произрастает кустарник, содержащий в себе щавелевую кислоту. И если ветки этого кустарника бросить в воду, щевелевая кислота взаимодействует с горечью, и в воде выпадает осадок. Этим часто раньше пользовались кочевники и бедуины. Кустарник тот именуется эльвах и вода, и вода при этом теряет свою горечь. Мы видим, что каждая деталь в Библии со временем находит свое подтверждение. Горькие воды меры. Библия это удивительная, точная книга вплоть до всяких мелочей. Но подобие этому действию, по всей вероятности, и произвел Моисей. Он бросил дерево в воду. Иногда я думаю, а если бы Моисей. Не стал бы вопиять к Богу, а просто бы обиделся на свой народ, на людей и ушел бы от народа. Что было бы тогда? Моисей многие годы выживал в пустыне и сам бы не пропал. А я думаю, в этом случае тогда сегодня археологи раскапали бы множество костей в этом местности. Около. Миллионов человеческих останков, и у нас с вами была бы уже другая история. Бог тогда ждал. И сегодня Господь Бог ждет от людей правильных поступков. Бог уже достаточно показывал себя людям. Но тогда, когда Красное море раздвинулось, многие, наверное, говорили, посмотрите, какие здесь большие отливы. А когда море накрыло египетскую армию, говорили, пьяные, что ли, наверное, они были, заблудились и про местные отливы и приливы ничего не знали. Вода ушла и пришла, это обычное явление природы и больше ничего. Где-то сегодня в мире случаются засуха, что пересыхают колодцы. Или наводнение смывает все на своем пути выше крыш. Люди говорят, это явление природы. Когда же наконец ученые научатся предсказывать такие явления? Люди не хотят из своей жизни делать никаких выводов. А Бог насильно никого спасать не будет. Сегодня в мире происходит много горя, войны, землетрясения, наводнения. Гибнут и страдают множество людей и дети в том числе. Но люди надеются и обращаются за помощью куда угодно, но только не к Богу. А так помочь как Бог не сможет никто. Как-то раз, несколько лет назад, Промелькнула одна новость, которая вот осталась у меня в памяти. Тогда были сильные пожары в Сибири, и поселки, деревни выгорали полностью, и горе было большое, и люди не знали, что сделать, как остановить этот огонь. И одна старушка вышла своей иконой навстречу приближающемуся лесному пожару к своей деревне. И что вы думаете, случилось? Все дома в поселке и вокруг ее дома выгорели, а ее дома пламя даже не коснулось. Такое событие промелькнуло где-то в новостях и осталось незамеченным для большинства. Но вернемся к Моисею. И возопил Моисей Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его воду, и вода сделалась сладко. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его. И сказал, сказал через Моисея для всего народа, «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой. Я Господь, целитель твой. И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом. 12 источников воды и 70 финиковых дерев, деревьев. Помните это число? 12 учеников Христа, 70 апостолов, числа Бога. Не случайно это произошло. Интересно, а кто заранее? Вырос, приготовил эти 12 родников и вырастил 70 финиковых деревьев. Возможно, кто-то вспомнит, что у Бога есть и такое имя. Господь усмотрит – Иегова Ира. Мы знаем, что также теперь у нашего Бога есть имя Господь мой, Целитель мой. про эту историю исцеления воды знал весь народ знали дети внуки которые передав... эта история передавалась из поколения в поколение и дети спрашивали своих отцов и дедов деда а правда что такое было если бы отцы и деды, деды им отвечали да нет сынок ничего подобного не было как я помню, это просто все выдумали люди. Наверное, так свято не почиталось. Это бы священная книга в народе. Имя Господа Бога нашего, целитель наш. В приводах меры Господь исцелил воду, она сделалась сладкой и пригодной для питья. И сказал Господь Моисею, скажи народу, я, Господь, Целитель твой, Господь Целитель твой и мой, Целитель наш. Когда мы смотрим на распятие Христа, на его раны, которые он принял ради спасения, всего человечества. Исцеление происходит в нашей душе, а затем исцеляются и телесные болезни. Я обращаюсь к Богу и говорю, Господь мой, целитель мой, ты мой врач, ты мой доктор, ранами твоими мы исцеляемся. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Христос в основном ходит среди Своего народа и исцеляет людей. Это главное занятие, Его основное, что Он делает. Он ходит и исцеляет людей. И ученики Его ходят за Ним. и ожидают, что он откроет им какой-то волшебный секрет своей власти. Он воскрешает мертвых, останавливает похоронную процессию, воскрешает единственного сына вдовы, которого несут хоронить. Он воскрешает дочь начальника синагоги, когда уже плакальщицы оплакивали смерть девочки. Он повелевает лежащему в гробе четыре дня уже, как умершему Лазарю встать и выйти из могилы. Все, кто приходит к Господу Христу, он исцеляет. Никому ни в чем не отказывает. Все, кто обращается к Нему, исцеляются. Но подавляющее большинство людей, особенно богатых и властимущих, не желают принять Христа, не желают Ему верить. Потому что Христос это конец их власти, конец их роскоши. И они прилагают все усилия, чтобы не допустить роста авторитета Христа. Ведь он, он проповедует помогать ближним, делиться с ними хлебом, одеждой. И ненависть вот это, первосвященников разгорается на Христа вплоть до того, чтобы его убить. И не просто убить, но сделать это с особой жестокостью. А Христос говорит тем, кто сомневается и приходит к Нему. Матфея глава 11. Что слышите и видите? Слепые прозревают, и хромые ходят, Прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Господи, я прославляю твою любовь и заботу по исцелению мира и людей. Укрепи, Господи, нас Твоей мудростью и крепостью. Я прославляю имя Твое, целителем нашего и врача нашего. Господи, люди нуждаются в целебном Твоем духовном хлебе и в целебной воде живой, текущей в жизнь вечную. Мне необходимо каждый день омываться Твоим Святым Духом. Я ощущаю жизнь в Твоем присутствии. И как лазарь я желаю освободиться от уст духовной смерти вечной. Желаю освободиться от всех своих верных привычек. Я желаю быть свободным человеком от слабости, немерия, неверия. Во имя Твое и жить полной жизнью, которую ты завещаешь своим ученикам. Люди неверующие говорят, у нас много денег, одежды, домов, но это не принесло нам счастья. Хотим получить побольше развлечений, зрелищ, снотворного, какого-то дурмана, чтобы забыться, отключиться от этой жизни, избавиться от нашей, от этой депрессии, пустоты, от пусто... пустоты. Они не знают, они не догадываются, что только Иисус исцеляет наши болезни, болезни нашего сердца, только Он исцеляет когда мы обращаемся к Нему и становимся к Нему ближе. Когда Он приходит, Он приносит радость и мир в наши сердца. Он наша надежда твердая. Когда я смотрю на какую-либо ситуацию человеческими глазами, я вижу там безнадежность и поражение. Но когда я смотрю глазами Иисуса Христа, там есть победа, есть спасение, там есть ответ. Иисус принял на нас, э, на Себя, все наши проклятия, чтобы освободить от них. Послание к Галатам, глава 3. Христос искупил нас от проклятия закона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 чтобы исцелить людей и природу. В Кани Галилейской Господь без, без всякого дерева притворил воду в наилучшее вино. Ежегодно, как показывают исследования ученых: в праздник, в крещение, в день крещения вся вода в мире преображается. Она меняет свою какую-то кристаллическую структуру, становится более мягкой менее кислотный, потому что эту дату почитают множество людей, и для Бога эта дата также знаменательная. Но неверующие опять говорят, это вот необычное расположение планет вот в этот день, оно вот как раз так и влияет на эту воду. Бог тут ни при чем. Верующие люди говорят, придет время, и мы умрем, нас не будет. Итак, пока у нас есть жизнь, будем ей наслаждаться. Это глупая философия. Людям положено однажды умереть, а потом будет суд. Грешники навечно отправятся в ад, а праведники – в рай. Дух человека не может так легко умереть, ибо в его душе имеется дыхание жизни вечной от самого Господа Бога». Бытие, глава 2, э, говорится. И вдунул Господь в лицо человека дыхание жизни и стал человек душой живой. Мы должны прийти на небо и привести с собой других. Без Христа мы умираем но с Иисусом Христом оживаем для жизни вечной. В Псалме 117, 117, 117, Десница Господня высока, десница Господня творит силу, не умру, но буду жить и возвещать дела Господня. Нам всем остается только добавить «Аминь!» Воистину так есть. Ну а на этом позвольте мне с вами на сегодня попрощаться, пожелать всем успехов в деле познания вечных истин, Желать всем крепкого здоровья и до новых встреч!